Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, Сотружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Девы. Девы в будние дни с понедельника по пятницу включительно будут весьма активно идти на контакты с окружающими. Общение с вами будут искать знакомые, соседи, родственники и друзья, вот те самые люди, которые составляют ваше повседневное окружение. Успешно также пройдут поездки, новые знакомства. Вам будут поступать ну, достаточно много полезной информации, которой вы сможете воспользоваться в своих интересах. Также и относительно дел вы сможете обращаться за содействием к самым разным людям, и вам обязательно помогут. Активизируются деловые связи расширится круг полезных и влиятельных людей, в том числе ваших знакомых и приятелей. И весьма приятными и волнующими будут поездки на любовные свидания. Романтические знакомства могут сопровождать вас все эти дни, и вам придется только определиться для себя, с кем из желающих с вами познакомиться и э, встречаться, вы сами хотели бы продолжать общаться. Что же касаемо конца недели, вот субботы и воскресенье, то это время нестабильных романтических связей, вас может потянуть на эксперименты в поисках каких-то новых, более острых ощущений, и это не всегда способствует укреплению существующей любовной связи. Также на этой неделе влюбленным девам не придется скучать, так как поведение их партнера часто будет просто непредсказуемым. Не исключено, что и сами девы будут вести себя не свойственным им образом, особенно в нештатной ситуации. Возможно, вы будете сопротивляться новому повороту романа и той роли, которая вам в нем отведена. И стоит помнить, что привычные вам слова убеждения и методы обольщения могут не сработать на этой неделе. А в выходные что-то заставит вас нервничать, постарайтесь, чтобы это не отразилось на вашей личной жизни. И, конечно же, карьера и финансы. Девы на этой неделе преуспеют в деловых контактах. Вам могут поступать сведения, благодаря которым вы сможете успешно решать актуальные вопросы. Поэтому отнеситесь серьезно ко всей информации, поступающей из самых различных источников. Успешно проходят рекламные мероприятия в торговле, а консультантам, предположим, сетевого маркетинга или людям, которые очень близко, тесно работают с клиентами, рекомендуется проводить встречи с потенциальными заказчиками и подписчиками. Это однозначно принесет положительный эффект от, и результат не заставит себя долго ждать. На середину недели можно запланировать операцию по обмену валюты слышите меня мои родные я надеюсь что вам полезны данные рекомендации дайте мне обратную связь ставьте лайки делайте репосты чтобы максимальное количество ваших знакомых тоже могли своевременно получать полезный прогноз энерго вибрационный прогноз от меня от елены дегуровой и чтобы вы все вместе могли своевременно узнавать о выходе нового прогноза нового видео прямого эфира или ответа на вопросы подписывайтесь на наш канал с нами не только интересно но и очень полезно мои дорогие а с вами была елена дегурова содружества ирка жителей до новых встреч мои родные пока пока